Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим о ретроградности Меркурия. И что надо делать в этот период с 29 мая по 22 июня, а чего делать не стоит. Не буду вас утомлять объяснениями, что такое ретроградность. Вы уже, наверное, много слышали об этом от других астрологов. Вкратце, это оптическая иллюзия, когда нам кажется, что планета вращается против своей оси. Меркурий, он отвечает за коммуникации, информацию, электронные приборы, путешествия, ну и ясность мысли. И как только в этот период у нас что-то ломается, либо задерживаются самолеты или поезда, не доходят письма, мы, как обычно, сваливаем все это на ретроградный Меркурий. Но как же избежать всего этого? Во-первых, в ретроградности планеты есть свои преимущества. Это как будто бы астрология заставляет нас пересмотреть что-то, передумать, пере, переосмыслить, вернуться к чему-то или иногда к кому-то. Учитывая, что во время ретроградности Меркурия не стоит начинать что-то новое, стоит воспользоваться этим временем для того, чтобы немного замедлить ход событий и пересмотреть свою жизнь. Поэтому я считаю, что к ретроградности Меркурия можно просто подготовиться, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Что можно или нужно делать во время ретроградности планеты? Во-первых, можно проводить какие-то мозговые атаки, искать творческие идеи, обсуждать проблемы. Во-вторых, готовьтесь. Готовьтесь быть более гибкими, приспосабливаемыми, терпеливыми. Если вы что-то обдумываете, сосредотачивайтесь на общей картине, а не на мелких деталях. Если готовитесь к поездкам, то заранее проверяйте билеты, паспорта и информацию, проверяйте информацию о возможной задержке или отмене вашего рейса. Держите ваш автомобиль в порядке, реагируйте на любые сигналы аварийных лампочек, ну и компьютеры. Не забывайте делать копии и сохраняйте все важные документы и информацию. Вообще, очень хорошее время заняться тем, что вы давно откладывали. Ну а теперь давайте поговорим, чего делать не стоит в этот период. Первое. Давать себе нереальные временные рамки для выполнения каких-то задач. Не преувеличивайте, если вам кажется, что все идет не так, как хотелось бы. Не стоит планировать, например, важную презентацию в этот период, подписывать какие-то важные документы, особенно юридические. Не стоит полагаться полностью на технику, особенно компьютеры. Ну и главное, не торопитесь. Последнее, что хотелось бы добавить перед тем, как мы перейдем к каждому знаку зодиака индивидуально. Если вы родились во время ретроградности Меркурия, то на вас его ретроградность может совсем и не влиять. Ну а теперь давайте посмотрим, что и как ретроградность Меркурия принесет каждому знаку зодиака. Дорогие овны, у вас Меркурий будет ретроградным в вашем третьем доме гороскопа, доме информации. Меркурий управляет этим домом. Он тут хозяин. Для вас это все то, что я перечисляла выше. Ретроградность может вызвать какие-то ошибки при передаче информации. Это могут быть проблемы с компьютерами. Так что делайте все в двойном экземпляре. Меркурий – это еще путешествие. Так что проверяйте билеты, готовьтесь, что все время может что-то произойти, например, с вашей поездкой. Может возникнуть ситуация, ситуация недопонимания между вами и близкими, близкими родственниками, может быть, между вашими братьями и сестрами. Третий дом – это наши близкие родственники. Например, кто-то что-то сказал, кто-то что-то недопонял. По вопросам учебы, опять-таки, желательно не сдавать экзамены в этот период, если возможно, иначе их придется пересдавать. Но если нет возможности перенести экзамены, то готовьтесь вдвойне и будьте вдвойне внимательны, потому что может быть ошибка, например, при выборе вопроса или билета, а, в общем-то, не в ваших знаниях. Дорогие тельцы, у вас с Меркурий будет ретроградным, в вашем втором доме гороскопа. Это дом ценностей, финансов и денег. Меркурий в этом секторе может говорить о тратах денег на образование, на какие-то курсы, книги, деньги на дорогу, ваши курсы. Ну вот и ретроградность Меркурия может вас заставить пересмотреть вашу позицию. То есть вы задумаетесь, стоит ли тратить эти деньги и свое время, но вот на эту учебу. Ну для кого-то ответ будет «да, стоит», а кто-то может быть решит, что и не стоит. Меркурий это еще планета коммерции, и в этом секторе может говорить о хороших заработках на купле-продаже. Постарайтесь в период ретроградности ничего не менять. То есть, если вы занимаетесь бизнесом, не продавайте новые товары или услуги, не меняйте бизнес-партнеров, не нанимайте новый персонал. Все это можно будет сделать, когда Меркурий развернется в прямом движении после 22 июня. Для всех тех, кто зарабатывает деньги в области коммуникаций, лекциями, речами, выступлениями, тех, кто, может быть, пишет статьи, книги и тому подобное, дублируйте. Дублируйте это все в вашем компьютере в этот период. Помните то, о чем я говорила в общих правилах, как пережить ретроградность Меркурия. Дорогие близнецы, Меркурий – ваша планета. Она управляет вашим знаком, знак зодиака. Меркурий начинает процесс ретроградности в вашем первом доме. Говорят, что астрология начинается вот именно с этого дома. Этот дом еще называют асцендентом. Это дом «Я», «Я» с большой буквы, то есть это наша сущность, характер, поведение. Это также, как видят вас другие или как вы видите мир. Вот когда Меркурий находится в этом доме гороскопа, ваш интеллектуальный уровень обостряется. Вы становитесь быстрые в реакции и быстрые в принятии решений. Может быть, обостренное чувство любопытства, ну, которое и в обычное время у близнецов и так повышенное. Знаете, как... Все хочу знать. Возникают постоянные вопросы, постоянно вот это вот почему, почему, почему. Меркурий вообще приносит легкость в общении, в коммуникациях с другими. Это постоянная переписка, звонки, разговоры, переговоры. И Меркурий еще поддерживает всех тех, кто зарабатывает деньги таким путем, то есть лекциями, публикациями, преподаванием. Ну вот, когда Меркурий входит в процесс ретроградности, у нас начинаются трудности в этой области. Мы, может быть, не можем четко выразить свои мысли. Мы запинаемся, теряемся, теряем уверенность в себе. Ну, надо просто помнить, что все это временно, заранее готовиться ко всему, могут возникнуть проблемы в общении. Знаете, что называется? Закон подлости. То есть у вас может не хватать терпения на что-то, не можете сфокусироваться. Каждая мелочь может как бы раздражать. Поэтому постарайтесь просто относиться к себе более как бы снисходительно, что ли, и не давить на себя. Дорогие раки, у вас Меркурий начинает. Процесс ретроградности в 12-м доме гороскопа. 12-й дом гороскопа – это сектор секретов, тайн, наших скрытых слабостей и наших скрытых врагов. Ну Что принесет ретроградность Меркурия раком? Может возникнуть чувство, что весь мир против вас. Будет казаться, что за вашей спиной постоянно шепчутся, сплетничают. Может быть, будете втянуты в какие-то разборки, сплетни, перешептывания. Ну а потом, после 22 июня, когда Меркурий войдет в прямое движение, вы можете задуматься, что это вообще было, какой-то туман в голове. Оно мне надо? Зачем я во все это вязалась или ввязался? Двенадцатый дом ⁇ это еще и сектор нашего подсознания, нашего прошлого. И вот во время ретроградности вы можете почувствовать себя выдохшимся, как вот эмоционально, так и физически. Что-то или кто-то из прошлого может вернуться в вашу жизнь. Постарайтесь, когда, если этот человек объявится, постарайтесь сохранять какие-то рамки в отношениях. Не подпускайте других слишком близко к себе. Вообще очень хорошо в этот период проводить время в одиночестве и наедине с самим собой. Может быть, заниматься какими-то спиритуальными практиками, типа медитации, йога. Дорогие ли вы, у вас Меркурий начинает процесс ретроградности в вашем одиннадцатом доме гороскопа? Одиннадцатый дом гороскопа это дом друзей по интересам, это группы, команды, к которым мы принадлежим, партии, может быть, политические партии. Во время ретроградности может произойти недопонимание между вами и вашими друзьями или членами команды, в которой вы входите. Или вам просто станет некомфортно, когда вы находитесь в окружении группы людей. Ну вот в такие моменты, конечно, лучше всего общаться со старыми, надежными, доверенными друзьями. Или окружать себя единомышленниками и делать что-то, может быть, не для себя лично, а для общества. Одиннадцатый сектор – это еще дом надежд и желаний. И так как во время ретроградности мы все переобдумываем, у вас может возникнуть какой-то даже пессимизм. Вы можете потерять надежду во что-то. Ну, постарайтесь не преувеличивать, старайтесь более трезво смотреть на мир. И самое главное, ничего не предпринимайте в этот период. Он пройдет, и у вас может просто измениться настроение. Дорогие Девы, Меркурий, ваша планета управляет вашим знаком Зодиака, Дева. И, естественно, ретроградность этой планеты может очень сильно повлиять на вас. У вас Меркурий начинает процесс ретроградности в вашем десятом доме гороскопа. Десятый дом гороскопа ⁇ это дом достижений в области карьеры, работы. Это также дом статуса, амбиций, целей. Во время ретроградности Меркурия можно несколько потерять направление вот к этим целям. Может быть, например, заминка с вашим возможным повышением по служебной лестнице. Но вот тут-то надо быть начеку, то есть как бы быть более реалистичными и оптимистичными. Это всего лишь временный период ретроградности Меркурия. Все это пройдет. пройдет, когда Меркурий развернется в прямое движение. Хорошо в этот период связываться с людьми из прошлого, например, бывшие сослуживцы или бывшие начальники. Если был какой-то проект, который вы не закончили в прошлом, вот это как раз и хорошее время вернуться к нему и завершить его. Дорогие весы, у вас, Меркурий, начинает процесс ретроградности в вашем девятом доме гороскопа, доме дальних путешествий, высшего образования – ну что ж принесет ретроградность Меркурия в этом секторе вам? Если вы подготавливаете документы, паспорта, визы на выезд за границу, то будьте вдвойне внимательны при заполнении всех документов, при бронировании, например, билетов, гостиниц. Постарайтесь дублировать все. Для тех, кто учится, это отличный период повторять и готовиться к экзаменам. Но желательно, если есть возможность, экзамены не сдавать. Ну, хотя отлично, можно пересдать что-то. Ну, еще это сектор нашей морали, то, во что мы верим, Девятый дом. Какова наша роль в обществе? И вот во время ретроградности Меркурия вы можете вот все это пересматривать. Это может встать для вас каким-то главной темой этого периода. Дорогие скорпионы, у вас, Меркурий, начинает процесс ретроградности в вашем восьмом доме гороскопа. В доме денег, не принадлежащих вам, то есть денег вашего мужа или жены, или вашего партнера, партнерши. Это также деньги банков, то есть кредиты, займы, ипотеки. Постарайтесь в этот период не брать новых кредитов, а наоборот, постарайтесь выплачивать старые. Также, если есть возможность, то не стоит поднимать вопросов с деньгами о деньгах с вашими партнерами или партнершами. Все это также касается ваших партнеров по бизнесу. Если у вас стоит вопрос наследства, то тут тоже может возникнуть заминка в делах. Но не торопитесь, все наладится, наладится к концу июня, вот после 22 июня. Если надо готовить какие-то документы, то будьте особенно внимательны, проверяйте все по несколько раз. Дорогие стрельцы, у вас, Меркурий, начинает процесс ретроградности в вашем седьмом доме гороскопа. Это сектор отношений с вашими любимыми, партнерами, мужем, женой, но также и с вашими бизнес-партнерами. Меркурий в этом секторе хорош для за душевных бесед, разрешение каких-то проблем. Все у вас будет получаться, если только эту тему вы уже затрагивали до этого. Постарайтесь не поднимать каких-то новых вопросов. Но если вы до этого уже обговаривали эту тему или этот вопрос, то в этот период у вас все может получиться, и вы можете получить все ответы на ваши вопросы. Относительно ваших бизнес-партнеров. Вот Меркурий, он отвечает за коммуникации, но и тут может возникнуть проблемы. Постарайтесь быть более дипломатичными, терпеливыми в этот период. Ретроградность Меркурия может привести, знаете, какие-то недопонимания к недоразумениям между вами и вашими бизнес-партнерами. Иногда даже мелкие проблемы могут казаться, как бы, преувеличенно большими. Я думаю, после того, как Меркурий развернется, вы задумаетесь, а что я так нервничала из-за каких-то мелочей, <свят> и все встанет на свои места. Дорогие козероги, у вас, Меркурий, начинает процесс ретроградности в вашем шестом доме гороскопа. Это дом работы, заботы, заботы о других, ну и нашего здоровья. Ну вот для вас вопрос работы может стать на первый план, особенно для тех, кому работа ваша не особенно нравится. То есть если до этого она просто не нравилась, то в этот период вы ее просто будете, знаете, ненавидеть. Может быть разногласия, кстати, с вашими коллегами, это как-то добавит стресса в вашу жизнь. Ну, менять работу во время ретроградности нежелательно. Помочь себе в этот период, период стресса, конечно, можно. Надо просто, знаете, только каждый день делать что-то, что вы любите, баловать себя чем-то. Делайте также что-то для поддержания своего здоровья, то, что вам знакомо и всегда помогало. Например, кому-то это выезд на природу, кому-то встреча с милыми друзьями. Ну, а кому-то массаж, а кому-то из женщин может быть просто маникюр. Даже это может поднять вам настроение. Дорогие водолеи, у вас Меркурий начинает процесс ретроградности в вашем пятом доме гороскопа. Это дом отдыха, досуга, хобби и развлечений. Но это также сектор детей и влюбленности. Ну вот давайте начнем с влюбленности. Ведь этот сектор еще называют «дом любовников и любовниц». Вот для тех, для кого эта ситуация актуальна. И вы знаете, если вы находитесь в такой ситуации, то вы можете задуматься во время ретроградности, устраивает ли вас такая ситуация. Все-таки пятый дом – это не серьезные отношения, это развлечения. Серьезные отношения у нас проходят по седьмому дому. Кто-то может задуматься по поводу вашего отдыха и развлечений, не мешают ли они вашей работе, есть ли, например, баланс между работой и отдыхом. Ну, а еще по этому дому у нас проходят азартные игры, спекуляции. И вот те, кого это касается, тоже могут задуматься, временное ли это увлечение у вас или у вас на самом деле проблема. Относительно детей, кто-то может задуматься, не завести ли вам второго или даже третьего ребенка. Дорогие рыбы, у вас, Меркурий, начинает процесс ретроградности в вашем четвертом доме гороскопа. Четвертый дом гороскопа – это сектор семьи и вашего дома, и ретроградный Меркурий может принести какие-то неожиданные проблемы в дом. Ну, например, что-то, проблема с сантехникой, электричеством, или могут возникнуть напряжения внутри семьи. Ну, что бы ни произошло, ваша реакция может быть излишне эмоциональной. Поэтому ищите поддержку и утешение, например, у близких людей, людей, которых вы давно знаете. Старайтесь не вносить ничего нового в вашу жизнь в этот период. Четвертый дом – это также сектор недвижимости, но во время ретроградности Меркурий не рекомендует покупать или продавать жилье, если есть, конечно, такая возможность. Меркурий начинает свое прямое движение после 22 июня, вот тогда вы можете начинать действовать. А во время ретроградности можно просто готовиться. Это также касается ремонта жилья. Если есть возможность, не затевайте ремонт во время ретроградности. Но вы можете к нему хорошо подготовиться, хотя бы морально. <сих> ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем удачно пережить ретроградность Меркурия. И до новых встреч. До свидания.